доброго здравия, здравом на пороге Сегодня у нас 27-е по навязанному числению сентября 2022 лета. Ну, по славяно правильно сказать, по-арийскому. Опять же, тоже в отдельном календаре от сотворения Мора в звездном Хере получается 7531-е. В общем, набрали мы с сеструхой разные рода листвы. Тут и березовый, и осиновый, и багрянец, и прочее, прочее. Как я уже говорил, кто-то черемах где-то, может, еще какие-то другие присутствуют. В общем, и зеленый, и красные и оранжевый. В принципе, я хотел солнце разрисовать, пока эмали нет, все-таки полезем, пробьем сейчас. И примерно вот так вот. Оттенка хочу армежеваться сделать. С одной стороны, где уже у меня лучи есть. В общем, в таком ключе. Но это листья промываться будут. Вот самый лучший чай, да, для меня это вот из гербария. Берете разные листва разных деревьев. Багряные, желтая, красные, бордовые, с сиреневыми местами, где-то с переливами зеленый на такой бы грянец сиреневой ну, там разные разные промыли нормально чтобы там с них всякой пакости слезла если она есть именно промыть можно в воде подержать соленый холодный потом промыть высушить и уже ферментировать вам по сути и не надо они уже вот заферментированные естестве так бы они зеленые были, если бы они не ферментированные были. А Оттуда же вон, с переливами. Ну ладно, идем. Так, поехали с грибами. Вот тут у нас сиреневое такое чудо. Вроде рядовка сиреневая. В основе тут у нас... В общем, это паутинник, вроде бы. Хотя может быть разновидность рядовки, я уже их особо не парюсь. Но съедобное тоже. Вот такое чудо попалось нам одна грибица расщуханная, а в основе вот желтая рядовка. Где-то там закопаны еще вешенки. Пару вешенок. но это уже потом. Это... Ну и сиреневая где-то вроде рядовка должна быть. Да, еще лист попал. Мне. Попал листик. Тоже его заберем туда к тем. В общем, что хочу сказать суховато а вот у нас вешенка вешенка вешенка вот такая вешенка в общем это все пойдет в промойку потом как говорится в труды другие пока шиповник я не садил сей и не отвозил другу тут клубника пока на отдачу стоит 4 ведра предыдущие забрали еще крыжовники у меня тут двое штуки остались краснотал хоть он там и зацветал но на дереве бы лучше было и опять же с учетом того что искусственно погада делается ему могли не дать зацвести так же как пионы у нас зависли с бутонами и все приехал поезд как-то так. Ну, на данном я с вами и ролик завершаю. Как говорится, <с> чай всегда у вас под рукой. Это те же листья, прекрасные листья. Не нашел я красных кленовых листьев у нас, не та разновидность клена этого, так называемого в кавычках канадского, а вообще они тоже бывают. Ну, в общем, все, в общем, послесловие такое. У нас тут вот огурцы цветут. Ну и растут. Это мы сейчас снимем. Да. Малость тут сыровато, с одной стороны. То, что с этими перепадами, форточкой я не закрываю. Огуреков можно набрать малость. Томаты, кстати, тоже... Я где-то еще есть, но ну, и цветут они в том числе. Сейчас вот этот снимем. В общем, по вере это вообще действует полностью всегда. Просто чем больше чудиков, тем хуже результат. Блин. Так, мы сейчас их покладим-то вот так и огурека, и этот четвертый снимем. Что могу еще добавить? Коль большинство бы осознавало свою причастность к происходящему всему, то и у нас результаты были гораздо здравее. Хоть так. В общем, в таком ключе могу точно отметить. Ну, тут то, что открыто форточкой, не особо тепло но зато и не сыро в общем пока вот так вот главный момент что почва у них нормальная да вот две киви которые у меня тут сидят пока не знаю в каком месте я их оставлю но пока так Ну тут у меня клены липа там и краснотал. Клены другу. Краснота у меня просто воткнутая проверить. Раскроются ли почки. Ну, как-то так. Все цветет в лесу. Молодняк цветет. Колокольчики цветут. Еще там разные. В общем, по лесу идет. Несмотря ни на что. Ну, да мы завершаем.